Видеообзор штатной камеры заднего вида Primex. Камера поставляется в фирменной упаковке. Здесь указаны характеристики камеры. В комплекте провод для подключения камеры к монитору. Длина провода 6 метров. Провод питания. Камера имеет дополнительную упаковку для безопасной транспортировки. Как правило, штатные камеры заднего вида устанавливаются на место фонаря подсветки заднего номера. На корпусе расположена видеокамера. И разъем для лампы подсветки номера. Для каждого автомобиля существует своя видеокамера заднего вида. Они могут отличаться корпусом и посадочным местом. Два разъема, один из которых предназначен для подключения питания, а второй для подключения провода к монитору.